Добрый вечер, дорогие друзья, сегодня понедельник, а это значит, что мы сегодня с вами будем разбирать очередную интересную тему, связанную с криптоэкономикой, с криптой, с блокчейном и вообще все, что крутится рядышком. Сегодня у нас в гостях человек, который уже, я же говорил, у нас уже был, вот, он просто недавно, вот мы с ним пообщались, он такую очень интересную тему предложил, и я не мог мимо этой темы пройти мимо. Тема, я уверен, сегодня актуальная, тема сегодня такая, знаете, хайповая, и мы просто обязаны в ней разобраться. Алексей, добрый вечер, спасибо, что пришли к нам снова. Добрый вечер, добрый вечер всем, я очень рад снова быть с вами в эфире. Я думаю, сегодня очень плотно поработаем, продуктивно разберем интересную тему. Вот, Сергей, тебя... А Леша, ты знаешь, я сегодня с тобой бы хотел поговорить... Ботах, о торговых ботах, о ботах, которые ловят сигналы и вообще вот все, что связано с ботами. Как ты вообще на это смотришь и вот что можешь сказать об этом? Вообще, что такое боты? Вот, может, знаешь, человек вот включает это видео и думает, блин, а что это такое? Я что-то слышал, куда-то приглашали, что-то делали, а, кто их вообще придумал, зачем они нужны и с чем их uh -huh. uh, Ну, вообще, торговый бот – это такая программа, Написанная и составлено для того, чтобы эта программа совершала определенные сделки по определенной стратегии, которую вы вносите в эту программу. Для естественно, для чего? Для получения прибыли. Торговля производится на бирже. В основном торговые боты использовались и сейчас, конечно, используются очень активно на фондовых рынках, так как уже невозможно одному человеку, там, трейдеру совершать огромное количество сделок, придерживаясь какой-то стратегии. И сейчас как говорится, мир машин захватывает нашу планету, и вот они уже торгуют вовсю, приносят какую-то прибыль. И есть, конечно, много мнений на этот счет. Есть как и плюсы, так и минусы торговых роботов. Вот. Но нужно понимать нам одну простую вещь. Крипторынок, вообще криптоиндустрия – это явление достаточно молодое, еще не сформировавшееся. И торговый робот у нас работает чисто по техническому анализу. То есть есть какие-то определенные стратегии, по которым он работает, и ни влево, ни вправо он от них идти, отойти не может. А криптоиндустрия у нас это пока что большой-большой дикий запад. Не всегда все у нас идет по техническому анализу, а точнее в большинстве случаев все происходит очень неожиданно, так как здесь у нас, как говорится, рулят большие игроки, манипуляторы. И ну, думаю, можем чуть подробнее рассмотреть, Сейчас уже, да, в дальнейшем в нашей беседе, какие у нас есть плюсы, минусы вообще для чего они нужны. Ну, как я сказал, это как минимум получение прибыли. Вот смотри, Леша, у меня, знаешь, такой вопрос. Я тоже, вот когда готовился к этому нашему эфиру, вот смотри, в основном сейчас на биржах большая части операций все равно производятся боты. Правильно? Да, и, совершенно верно. И да. Так получается, что самой бирже-то в принципе боты выгодны. То есть для ботов, например, более выгодные условия, для ботов, опять же, больше привилегий и так далее, и так далее. Почему? Биржи работают под принцип получения прибыли, а бот просто может делать, ну, скажем так, за определенное количество времени больше операций, чем человек. Но человек чисто физически не может выполнить там несколько операций в секунду. А бот это может, и получается, чем больше операций, тем больше комиссий. То есть получается, что э, у нас... Я не знаю, процентов 60-70, это боты работают, правильно на биржах? Сергей, смотря какую, какой рынок вы рассматриваете, если мы рассматриваем фондовый рынок, то там подавляющее большинство торгов идет торговыми ботами. Если мы рассматриваем криптоиндустрию, у нас другие же биржи, криптобиржи, да, у нас торгуется там один инструмент инвестиционный, это криптовалюта, которых огромное количество. Вот. Ну, на фондовых рынках там разные инструменты, акции, облигации там и так далее, металла. То здесь, а, не, я бы сказал, пока что не так много хороших, эффективных торговых роботов вот непосредственно в криптоиндустрии. В чем их эффективность заключается? Получение прибыли. Чем больше прибыль, тем больше эффективен робот, правильно? Но, опять же, возвращаемся к тому, что... Криптоиндустрия пока что это такое необузданное, такое дикое явление, когда там невозможно практически предугадать, что куда пойдет. И торговый робот, он запрограммирован у нас, на, скажем, только на одну стратегию торговой, Поэтому не всегда они эффективны, вот. но, конечно, смотря на что он торгует. Например, я бы, я бы лично поставил своего торгового робота, к такой паре, где небольшая волатильность, то есть это топовые топовые криптовалюты, тот же биткоин, эфириум, где большие объемы торгов, и чтобы там, например, уронить курс какому-нибудь манипулятору, там нужно задействовать очень большие силы. И в таких случаях более-менее технический анализ как-то работает. Mm -hmm. То есть получается, э, вот, ну, чисто вот ты бы использовал такие стандартные криптовалюты, на этих опера... ну, где мал... небольшая волатильность. Понятно. А вот такой вопрос. Смотри, принцип вообще работы робота, то есть что он выполняет, какая его функция и вообще какие роботы бывают? Вот они все одинаковые или все-таки как-то делятся? Ну, вообще, если, конечно, рассматривать э, торговых роботов, они все же у нас идут с фондового рынка, их огромное-огромное количество. Но я для себя... Например, вот если мы сейчас рассматриваем нашу индустрию, криптоиндустрию, я выделяю для себя таких два основных э, вида, вот, скажем, искусственного интеллекта да, торгового робота. Это торговый советник и сам торговый робот. Ну, э, между ними есть такое небольшое отличие. Торговый советник, э, ну, вообще каждый из них программируется, да, то есть это программный код, в который вписывается определенная стратегия торговли. Но торговый советник вам... Рекомендует, дает на выбор. Там, вы, вот, вам есть такой вариант сделки. Вы можете сейчас купить, там, можете там, сразу поставить ордер на продажу. То есть он вам предлагает выбор, а торговый робот, он за вас все делает сам, торгует, производит огромное количество операций. И вот, скажем, два таких я вижу разделения. То есть получается, первый, это то, что тебе говорит, вот это можно сделать, делаем или нет, правильно? То есть он спрашивает твоего совета. А торговый робот, он делает все автоматом, и ты просто определенную прибыль в конце, там, я месяца ну или какого-то периода получаешь. А тогда, да, это, да. тогда у меня вопрос: ну вот смотри, по логике же, по логике, или я не прав, проще же торговому роботу сразу все отдать, или.. Нет, то есть, зачем нужно мое присутствие, скажем так, в торгах? Знаете, Сергей, есть у нас как определенные плюсы, так и минусы вот, торговых роботов. Давайте начнем, наверное, с минусов, при которых, ну, скажем, которые очень такие, достаточно весомые. У торгового робота отсутствуют вообще какие-либо эмоции. Вы понимаете, да? То есть это машина, это программа, и он спокойно спокойно может слить весь ваш депозит, даже не моргнув глазом за один день. Ему будет нормально. Вот. То есть у него отсутствуют эмоции какие-либо, он не может трезво оценивать ситуацию, в плане, если он торгует против рынка. Ну, то есть если у него все сделки убыточные, убыточные, но у нее есть определенная стратегия, он ей придерживается. Ну, и до тех пор, пока он не уйдет, конечно, вдоль. и Как от этого обезопаситься? Нужно для торгов таких выделять, ну, как я считаю и рекомендую всем своим Инвесторам и товарищам выделять небольшой процент от своего депозита чисто на торговлю. И когда э, выставляем определенные пороги, до, ну, например, он может слить там, не больше там, 50% депозита, только потом уже выходит предупреждение о том, что робот слил все. И mm -hmm. Нужно что-то перестраивать, какую-то менять стратегию, другую тактику торговую. А дальше. Мы, например, можем видеть, что ситуация по рынку ну, для нас явная. Да, сейчас, например, идет ну, такой тренд, там все падает у нас, но робот активно работает по своей стратегии, он эту ситуацию, например, не видит. Торговые роботы не могут, не могут все новостные фоны как-то в себя впитывать, да, не могут они анализировать новости. Но у нас криптоиндустрия вообще в основном строится на новостях. Фундаментальный анализ это львиная доли ну, всех, да, да. всех движений рынка. Понимаете, да? И робот, ну, он же эмоциональный, он не может там оценить новость. Там, я не знаю, запретил Китай криптовалюту. Естественно, рынок на это отреагирует как? Он начнет паниковать или создадут эффект паники, а остальные это поддержат. Робот это просто не заметит. Он торгует по своей стратегии, ему нормально. Вот. Леша, у меня тогда, знаешь, такой вопрос. Вот смотри, я просто к чему это все. Вот сейчас как бы такое слово «бот», «робот», вот эти вот все моменты, оно такое модное стало. И сегодня очень многие, опять же, компании чисто, наверное, на хайпе предлагают непонятные какие-то схемы. Вот я просто тебе расскажу, вот, да, допустим, ну, приглашают тебя, говорят, у нас там супер-бот, работают только в «плюс». Все дела, но его надо купить, и, соответственно, ты э, его покупаешь. Дальше, соответственно, тебе давай, короче, приглашай еще, еще, еще, и зарабатывать будешь много, много, много. Вот у меня вопрос. По-хорошему, вот если это бот, если ты туда залил денег, он у тебя только в плюс торгует, зачем кого-то заставлять что-то как-то делать? Вот что ты можешь сказать? Потому что я честно могу сказать, вот я когда вот подобные схемы вижу, у меня сразу вот отторжение идет, потому что ну вот реально как, каким-то пирамидосом попахивает. Сергей, ну ты в принципе сам ответил на свой вопрос. Я считаю так же, как и ты, что если э, бот работает в плюс постоянно, то зачем мне вообще ну, кого-то там на это звать, как-то какие-то организации, структуры строить? За счет чего идут выплаты вообще, да? Вот, э, за счет покупки бота? Ну, я не вижу никакой целесообразности в этом. Я знаю, продаются отдельные боты на том же форуме Bitcoin Talk. Там есть боты, которым уже там по 5 лет, и они постоянно как-то совершенствуются. Но такие боты стоят недешево. По нынешним временам это порядка 0,15 биткоина. Ну, где-то Ну, грубо говоря, там тысячи долларов в месяц. Mm -hmm. И плюс-минус, опять же таки. Поэтому все, что ну, связано с какой-то определенной сетевой системой, реферальной, вот такой продукт, как робот. Я еще знаю, есть такие продукты, как сигналы. Вот у нас есть, скажем так, соседи там по офисному центру, которые открывают офис, и у них такая идея, ну, не идея, они а какую-то компанию продвигает. Они, у них продукт сигналы, торговый сигнал они продают и строят структуры там эти сигналы покупают, подписку на месяц. Ну, блин, это все как-то вообще очень-очень как ты говоришь, попахивает пирамидосом, да? Ну, я, я вам вот так просто... скажу, ну, вот эти сигналы, эти сигналы делают люди. Вот сидят там какие-то там, там 4-5 человек, вот они сидят и это анализируют, и уже какая-то там непонятная реферальная система. Но ну, не факт, что эти люди делают правильно, что эти сигналы действительно работают. Опять же таки, потому что если рынок растет, все сигналы сразу срабатывают. Вы заметили, mm -hmm. может быть, такие а, ситуации, если кто-то а, вот, из наших. Зрители подписаны на какие-то каналы сигнальные да, по там, криптоиндустрии, вот сигналы даются по торговле. Когда рынок падает, все каналы молчат, просто там у всех там тишина, скидывают какой-нибудь юмор. Когда рынок полностью поднимается, весь растет, все сразу за каналы просыпаются, все стали экспертами и все свою экспертность показывают. Ну, Я думаю, все должны понимать, что если рынок растет, то в основном все у нас растет поднимать поэтому лучше самому стараться как-то анализировать ни в коем случае не уповать на какие-то сигналы которые вам дают непонятный канал за бешеные деньги или там за какие-то деньги а самому проводить анализ стараться но э, у нас же есть и новички правильно кто вообще uh -huh. только, только столкнулся с этим э, и таким новичкам ну помимо естественно долгосрочного инвестирования до да, портфельного мы кстати разбирали на прошлом уроке эту тему если кто-то не смотрел, я рекомендую пересмотреть, особенно новичкам. Выделить, например, для новичков какой-то небольшой процент от вашего депозита и аккуратно, аккуратно отдать это торговому роботу, например, на паре биткоин-USDT, ну, USD, доллар, либо эфириум к биткоину. То есть э, самому не лезть в торговлю ни в коем случае, потому что по незнанию, по неопытности можно... Можно слить свой Туда депозит. Если оценить вообще, давай тогда вот такой, знаешь, вот общий, общий итог. Роботы, вот эти боты, это хорошо или все-таки можно еще что-то подумать и надумать, вот как это вообще? А, ну, я вообще считаю, что, конечно, это хорошо, это технический прогресс. И плюсы, которые есть у торговых роботов, они даже, может, будут перекрывать минусы. Вот, например, Сергей, сколько ты можешь сделок совершить в течение там, торгового дня? Ну, например, ты сегодня подорговал, посидел где-то часов 7, да? Ты же не можешь постоянно там сидеть, никуда ну, не отходить. Да. А, ну, совершишь ты там, там пару десятков сделок. Робот за это время совершит там пару сотен сделок как минимум. Понимаешь, то есть это масштабируемость, скорость сделок. Роботы, они чем хороши? Они заменя... покрывают все наши минусы. Мы не можем постоянно быть усидчивыми, мы не можем регулярно наблюдать за графиками, их постоянно анализировать, у нас просто крыша поедет. А роботам это все нормально. Я считаю, это больше технический прогресс, это больше плюс. И мы также, например, вот отсутствие эмоций у робота – это как плюс, так и минус. Объясню почему. Бывали такие случаи, когда человек на эмоциях действительно сливает свой депозит, Полностью. Что он думает, сейчас все падает, там или все растет, надо покупать, а потом все происходит наоборот. То есть человека этого в... эмоции это враг человека, который пытается торговать на рынке. Поэтому здесь вообще ну, никаких эмоций у робота нет. Ему вообще по барабану, как я сказал, он может как слить ваш депозит. Но если он работает правильно, грамотно, по стратегии, то все будет даже очень хорошо, я считаю. Ну вот смотри, какой у них получается принцип? То есть, вот, да. Мы его настроили, что вот есть у нас депозит, раскидали его на несколько монет. Ну, потому что, ну, мне кажется, чем больше там раскидал, тем больше там возможностей. Ты да? по портфель инвестиционный или вообще про, про торговлю? В принципе, то есть я правильно понимаю, как это работает. Соответственно, я настроил, что э, вот у меня есть сумма, и когда график идет, например, вверх, вот от суммы, например, раз там 25%. Оп, он скидывает часть. То есть я уже прибыль получил. Потом, например, раз график пошел еще вверх. На 50 я, например, его настроил. Оп, он еще там 30% процентов от монет скинул. То есть я уже раз-раз-раз он пошел, например, 70% процентов плюс. И вот первый сигнал в минус, хоп, он, например, остановился. Правильно? Или как-то по-другому они работают? А, ну, еще там опять... низах что-то настроить, вверхах. Опять же таки все зависит от торговой стратегии, которая изначально задается роботу. Естественно, грамотная стратегия – это когда он торгует по тренду, по рынку, но в то же время ставит так называемые стоп лосы это, это ваша страховка, когда если вдруг произойдет какой-то непредвиденный разворот графика той торговой пары, на которой он работает, то он автоматически закроется в маленькую-маленькую, но убыль. Вот, но выйдет из позиции. То есть это все, опять же, таки зависит от торговой стратегии. Ну и вообще, конечно… Торговый робот, например, самому написать очень-очень сложно, это там целая программа, это, на это идет целое, очень много времени, и поэтому сейчас появляются такие популярные э, сервисы или там, даже моменты, когда э, торговый робот может копировать сделки каких-то трейдеров. То есть вы, например, настраиваете своего торгового робота на какого-то трейдера, который э, демонстративно торгует, показывает все свои сделки, он просто их копирует. Но, опять же таки, вы должны понимать, что вся ответственность лежит на вас, а не говорить потом, что да, это все он виноват, трейдер, он там плохо наторговал, и вот, это он мне слил депозит. То есть, ребят, всегда понимайте, что вы должны сами быть ответственны за свои сделки, за свои а, потери и за свою прибыль. Никогда ни в никому не винить никого, и это будет хорошо для вас как минимум. Хорошо, Леша, вот ты говорил еще про торговые стратегии. Вот какая торговая стратегия у робота? А вот это, это ее пишут, когда вот он создается, правильно? Какие вообще торговые стратегии бывают? Смотри, Сергей, торговые стратегии бывают, конечно, ну разного типа. Если честно, я как трейдер, я вот не торгую, я больше как инвестор, портфель инвестированием занимаюсь. Но, насколько я знаю, есть стратегии, это игра там, на понижение, игра на повышение. То есть это больше все берется из фондового рынка, такие моменты. Поэтому э, такие программы, такие стратегии прописывают э, действительно специалисты, которые в техническом анализе там, разбирать там, больше 5-10 лет, работают на фондовом рынке. То есть это пишет не какой-то новичок, который там, почитал какую-то умную книжку и решил, что он знает все... Э, движение графика, что происход... какие сделки производить при том или движении графика. Здесь это пишут профессионалы и а, уже вы, выбрав стратегию для робота, он по ней работает. То есть это может быть более консервативная какая-то стратегия, более агрессивная стратегия и так далее. Все зависит от того, как вы готовы рискнуть. Вы сами понимаете, что любая торговля, да, это опять же таки риск. Понятно. Он, Слушай, Леша, а вот да, ты... Прости, а ты еще говорил про торгового помощника. А это что такое вообще? Торговый помощник, ну в моем понимании, как я вот уже видел неоднократно, это вот, очень похож на наш сервис, на наш, на наш продукт, который, вот, я думаю, сегодня, наверное, да, будет анонсирован. Это вот криптоноид, да, если не ошибаюсь название. Uh -huh. Это, я бы сказал, даже больше торгового помощника, это намного даже лучше торгового робота. Сейчас одну секундочку, прошу прощения. Лу, э, лучше, чем даже торговый робот, потому что вам дается какой-то вариант сделки, например, Сергей, Вот сейчас есть хороший момент, чтобы э, зайти вот в эту позицию. Вы согласны или нет? Ты думаешь, а ты уже смотришь, так рынок у нас по ходу разворачивается. Я, наверное, не соглашусь. Нет, я от этого отказываюсь. То есть мы уже убираем такой момент, как отсутствие эмоций у робота, в плане того, что он тебе дает действительно хорошую рекомендацию, но если ты видишь, что рынок идет в разворот, или там какие-то переломные моменты наступают, ты можешь компенсировать эти эмоции, чтобы он не слил весь твой депозит за один, за, ну, один день. То есть мы уже вместе с роботом принимаем решения. Я считаю, это идеальный симбиоз, и по заявлениям Анатолия или вот этот продукт, я думаю, будет очень достаточно востребованным, перспективным. И лично я буду первым пользователем, кто его будет использовать ну, для меня, вот для себя, да, как минимум. То, то главное, есть чтобы... он, он, он также все анализирует, а тебе просто да? выдают лучший вариант, правильно? Да, лучший и наиболее безопасный вариант, так как вариантов может быть огромное количество. Но с большей долей вероятности этот вариант произойдет, и он может его выдавать. То есть получается, если опять же те же самые торговые роботы, там все равно, ну, если автоматическую ты стратегию настраиваешь, у тебя есть ну, определенный, скажем так, коридор возможной прибыли. То есть, например, там до 10%, но он не может больше, потому что он по определенному алгоритму торгует. Здесь, получается, у тебя процент может быть больше, потому что, ну, все равно ты там тоже немножечко присутствуешь. И если еще анализируешь рынок, ты можешь как бы хорошие такие вещи, ну, как бы контролировать, все равно, правильно я понимаю? Ну, конечно, конечно, все верно. Но, опять же, таки здесь нужно учитывать момент э, человеческой жадности, да? когда, э, если, например, ваш актив идет вверх, и вы ждете все, не выходите из позиции, ждете, ждете, ждете, думаете, он сейчас будет и 100, 200, и 400 процентов, но это может не произойти. И вы можете ну даже не успеть зафиксировать хорошую прибыль, так как рынок может быстро развернуться. И здесь не надо жадничать, здесь благодаря роботу можно настроить такое, такую функцию, как, например, фиксация прибыли частичной, то есть лесенкой. Например, он фиксирует прибыль там, ну... На одном показателе частично, потом 30% прибыль фиксируют, еще на другом показателе и так далее. И вы более-менее так или иначе будете в прибыли. Самое главное – это что? Это зафиксировать прибыль. А уже недополученная прибыль – это уже такое а, больше эмоциональное состояние человека. его Мы тоже разбирали как-то на уроках, называется FOMO. Это когда синдром недополученной прибыли, когда человек жалеет о том, что он рано продался, думает, Блин, а если бы я поддержал, у меня было бы еще больше. Так ну, ни в коем да. случае мыслить нельзя. Здесь надо как-то трезво оценивать. Любая... этому уже прибыль, прибыль. радоваться, правильно же, ведь? Конечно, конечно. Были такие ситуации, когда я в августе месяце осваивал такую стратегию, что ну, работать на новостях, например, была такая китайская биржа, БТР, и сейчас, ну, потом ее прикрыли уже в сентябре месяце. Ну, как прикрыли? Ее переименовали, и она переехала в другую резиденцию. Но эта биржа занималась очень такими интересными вещами. Она за несколько часов до открытия торгов какого-либо нового актива сообщала о том, что, например, такая-то монета через там, 5 часов будет добавлена к торгам на этой бирже. И что происходило? Во-первых, на этой новости... Какой-то ажиотаж начинался минимальный. Но когда этот актив начинает торговаться, а торговался он обычно к китайскому юаню, а у китайцев там на тот момент были львиные доли объемов, то происходил очень хороший скачок курса. В среднем можно было делать там, от 40 там, до 100 с чем-то процентов в протяжении там, буквально там, пару часов. И, и никогда не, не угадаешь момент, сколько процентов там пик будет да, от начальной точки. Поэтому я для себя взял за правило там фиксировать частями. И достаточно неплохо получалось. Но когда эта биржа перестала работать, к сожалению, и такие инсайдерские э, штучки пропали, то было уже погрустнее. погрустнее. Но, да. А, понятно, да, конечно, конечно. Потому что у каждого человека есть своя стратегия работы. Каждый для себя ее сам вырабатывает, как-то тестирует. И вот на тот момент она очень хорошо работала, заходила. И китайский запрет на работу там биржи, на проведение ICO в сентябре месяце, когда у нас курс биткоина обрушился до 2 900, с 4 тысяч, по-моему, сыграл свою роль, и мы стали перестраиваться. То есть надо всем нам прекрасно понимать, робот это, конечно, хорошо, но вы должны понимать и чувствовать вообще тенденцию рынка, что на нем происходит. Здесь каждый день все меняется. Сейчас могут все разрешить, все будут радостны, рынок будет расти, завтра все запретят и все пойдет на То есть Здесь надо быть всегда руку на пульсе держать. То и есть получается, вас... Леша, прости, пожалуйста, вот тут один вопрос есть в чате, люди задали. То есть получается, это даже очень классно, когда ты все равно частично участвуешь, ну скажем так, в торговле. То есть бот на себя берет а, такие самые основные, это скорость, это подбор и аналитика, но вот именно эмоциональная часть остается за тобой. То есть ты можешь смотреть, что там с рынком, это получается помощник, ну реально круче, чем обычные торговые боты. Я тоже так считаю, что круче, учитывая то, что рынок у нас молодой, и технический анализ здесь не всегда заходит на ура. То здесь момент как раз-таки вот отсутствие эмоций робота он нам может быть навредить. Мы видим, например, сегодня о том, что выходит какая-то положительная новость. Мы можем подразумевать, что на этой новости рынок воспрянет, и у нас произойдет разворот какого-то определенного актива или новость по активу то мы можем роботу, робот нам дает, например, указание, там. Фиксировать прибыль там при там, 5%. Я думаю, ну зачем мне 5%, если новость достаточно мощная? Давай поставим там 15 или 11%. Угу. То есть, я считаю, это идеальный симбиоз, когда вот а, искусственный разум, да, искусственный интеллект работает вот с человеком. Ну, кстати, я даже слышал, что сейчас производят, уже где-то тестируют такие специальные роботы на нейронных сетях которые а, могут и оценивать, и анализировать новости по рынку, то, что не может делать обычный робот, который как mm -hmm. программа работает. И это очень даже круто. Но Все мы смотрели фильм «Терминатор», да, когда там машины захватили, там восстали. Сейчас потихоньку к этому, я думаю, идет. Я, конечно, шучу. Что ты думаешь, роботы захватят нас, да? Ну, главное, чтобы они приносили нам пользу, как минимум. И все должны прекрасно понимать, что все на этом рынке не заработают. Что такое заработок на бирже? Если вы заработали, значит, кто-то потерял. И если все роботы будут торговать вместо людей, то ну, что будет Кто-то уже должен терять. Тут уже, я считаю, начнется какая-то битва стратегий. То есть у нас везде будут роботы, у кого какая -то торговая стратегия. Там. То есть такая битва программистов начнется. Да, битва искусственного интеллекта там определенная. Это, конечно, ну, это я так фантазирую, но все возможно сейчас у нас мир очень быстро развивается. Ну, я тебя вот немножечко от темы отойдем, но к искусственному интеллекту. Знаешь, я вот за маркетингом, за рекламой слежу, и в прошлом году провели эксперимент. Одна крупнейшая корпорация, которая, я не знаю, десятилетиями кладывала деньги в, ну, как в традиционный вид рекламы в агентство, а пошли другому путем. И они вложили деньги именно, скажем так, в искусственный интеллект полностью. Он, он занимался финансами, все дела и так далее. И ты знаешь, расходов было больше, но прибыли они сделали, по-моему, в 6 раз больше, чем агентство приносили. И они с этого года уже сотрудничают только с искусственным интеллектом. То есть это действительно будущее. И не только вот в торгах, да, это в рекламе. Ты можешь представить, искусственный интеллект отслеживал рекламы, как человек касался сайтов, в каких соцсетях, в каких группах, он это все, все анализировал, распределял бюджет и давал рекламной кампании именно вот там, где целевая аудитория находилась. Ну, это вообще, конечно, круто, замечательно. Здесь убирается такой важный э, минус, как человеческий фактор так как люди не всегда могут стабильно оценивать ситуацию и могут совершать ошибки. И робот, который работает по определенной там, стратегии, да, по определенной технологии, не только в торгах, но даже в анализе рекламных кампаний различных, дает только ну, все больше и больше положительного момента прибыли. Я считаю, это даже очень классно. И вот непосредственно все, что связано с торгами, я думаю, это надо использовать, но использовать аккуратно и во благо. Тогда это, смотри, Леша, я предлагаю сейчас немножечко вопросы, почитать, есть ли вопросы. Если вы вопрос еще не написали, друзья мои, пожалуйста, пишите. И напомню тогда, получается, что у нас вот буквально летом да, уже появится потрясающий сервис, такой робот-помощник, Криптоноид. Вот, но об этом вы еще узнаете. Вот сегодня мы решили, в принципе, поговорить о ботах, какие они бывают, зачем они нужны, какие у них функции и так далее. А, также мы затронули, что не всегда, а, скажем так, ну, надо вестись на то, что вот вас куда-то зовут, именно предлагая ботов и так далее, потому что сегодня ну, каждый человек вот, на модных словах пытается сделать какой-то хайп. Будьте с этим тоже очень осторожны. Итак, друзья мои, давайте сейчас почитаем вопросы. Пишите ваши вопросы. Алексей. так, ну, это я уже ответил, это я уже ответил. Давайте ждем вопросы. Ждем вопросы. Леша, а вот вообще твои какие вот торговые стратегии? Вот Если бы у тебя была возможность, я не знаю, там, бота или бота-помощника создать, вот, ты бы какую стратегию выбрал? Ну, это такой ну, вопрос пришел в голову. Я бы вообще, наверное, как я уже говорил, настроил бот на несколько там менее, скажем, болотинных торговой пары, то есть где не очень большие скачки курсов идут как вверх, так и вниз. Так как если здесь гнаться за прибыль, здесь можно потерять, вот если торговать, скажем, ну, участвовать в краткосрочных сделках. То есть краткосрочные сделки ⁇ это сделка там от там одной минуты, там, то нескольких дней, например. И поэтому я бы настроил на менее волатильные активы, но и получал бы небольшой процент, но зато стабильный. То есть более-менее, что подвержено техническому анализу, какие активы. И все, как бы я спокойно занимался остальными делами, рассматривал какие-то проекты для инвестирования на стадии ICO, как это мы вот сейчас занимаемся этим. И непосредственно там делал ребалансировку своего инвестиционного портфеля криптовалюту. То есть а торговый робот у меня... Просто бы работал, вот, ну, по данной схеме, да, делал небольшие, но проценты прибыли. То есть большие проценты прибыли, ребят, вам торговый робот ну, ему будет нелегко не принести, так как он торгует аккуратно. Если, конечно, можете его настроить на большие проценты прибыли, но будьте готовы, что вы потеряете. Леша, а тогда такой вопрос. Вот смотри, про волатильность. Вот у меня. Это чисто вот, ну, вот такое сомнение, не сомнение, вопрос тебе Вот ты говоришь меньше волатильность, то есть получается, ну, грубо говоря, ты поставил на процент, вот он когда идет, он тогда продаст, то есть время больше будет идти. А если монета, например, которая наоборот сильно волатильна, то есть ты поставил, он на одном, ну, там, на память тык-тык-тык -ты подскидывал, все, прибыль ты получил. И у тебя таких монет сто, например, да. да, они будут, катать ну, их сильно, но, например, на росте он их продает, нападение, например, ты там поставил, что как только он на, от максимальной точки, например, 10% там она упала, все сразу стоп-лосс. Или а, вот какая стратегия лучше? Я просто ну, уточнить у тебя хожу. Вот, вот ты Смотри, как? ну, Сергей, нужно понимать вообще, что такое памп. Памп ага. – это искусственная накачка цены. То есть это не какие-то реальные фундаментальные факторы влияют, а это просто организованная накачка цены с целью получения прибыли на тех, кто зайдет уже на пике роста, и либо, ну, понимаешь, да, что такое памп, как он организуется. Допустим, да. У нас у нас с тобой, ну, я могу, кстати, чуть-чуть про памп рассказать, вот свой опыт печальный, им надо поделиться, чтобы люди не допускали таких ошибок. Может быть, все слышали что-то, что есть определенные памп-каналы, да, где там да. различные администраторы пишут, сегодня мы выкладываем монету, закупайтесь, и вы заработайте, там, обязательно заработайте. Таких каналов огромное количество, в них там тысячи-тысячи людей. Естественно, чтобы делать какие-то выводы, нужно самому что-то попробовать вот в этой сфере. И я прошлой осенью попробовал поучаствовать в одном памп-канале. Я в теории знал, как это все происходит, но решил убедиться сам, небольшой суммой. Я поучаствовал, и моя теория подтвердилась. Как это происходит, объясню для ну, людей, которые, может, не знали или думают, что это действительно прибыльно. Вот представь, Сергей, у нас с тобой есть канал, в нем там 5000 человек. И, и мы говорим, и мы с тобой думаем, так, давай мы завтра устроим памп какой-нибудь монетки, у которой небольшой объем торгов, и мы подогреем людей, скажем, чтобы они там дальше, там в другие чат раскидывали информацию, какой-то нагнетали а, так называемый хайп, то есть повышенное внимание. Мы с тобой вот в этот момент, до тех пор, пока мы там никому не рассказали, какую монету мы будем, пампить или уже памп начался, мы с тобой эту монету закупаем в огромных количествах и выставляем ордера на продажи, то есть там 10%, 20%, 30% прибыли. можем там сразу там, ну, аккуратно расставляем, чтобы это не было явно заметно в биржевом стакане. Мы с тобой все, мы с тобой готовы. Пишется определенная легенда и выкладывается информация в канал, что сегодня мы пампим какую-нибудь монету, там. Не знаю, ну, допустим, там, Ripple, к примеру. Ага. Ripple. Хотя у него а, а, очень большой объем торгов, но, допустим, у него там маленький объем торгов, это какая-то слабая монетка Ripple. Шиткоин. Естественно, народ... Если можно в прямом эфире говорить такие слова, скажу, шиткоин. Ага. Ага. То есть ага. слабая плохая монетка. А, и Люди, конечно же, по, как вот толпа, да, они все начинают скупать. И мы просто с тобой видим, что в течение двух-трех минут график летит, и такая зеленая свеча вверх просто взлетает. Все начинают активно покупать, даже не успевают а, а, вручную их покупать, потому что ордера кончаются, кончаются ордера, которые были на продажу. Мы с тобой благополучно все продали, заработали денег, получили прибыль. Дальше потом, когда достигается определенный пик, зависит от того, сколько людей участвует в пампе и как, ну, с какими средствами они участвуют, Потом идет такой же спад, то есть памп-то определенное время кончается, и как свечка пошла вверх, так она прям сразу же мгновенно летит вниз. И все уже пытаются продать, чтобы не уйти еще больше минус. И вот такие я на себе тоже испытал, проверил, ну, это нужно, ну, опыт же получить определенный. Поэтому да, ну, наш... надо наш... нашим зрителям вообще не рекомендую не участвовать ни в каких организованных пампах, так как это, ну, чревато как минимум для вашего кошелька. Леша, есть вопросы. Значит, смотри, имеет ли значение, какой суммы торгует бот или нужно разбивать количество монет на мелкие суммы? Зависит ли успех бота от введенной суммы на него? Ну, то есть, есть ли какая-то разница, сколько, например, ты торгуешь, один биток или там 0,01 биток? Ну, это зависит еще от того, какую прибыль вы в итоге получите. Потому что я знаю роботы торговые, которые делают там… 10-15% в месяц ну, в биткоинах, чисто к, к биткоину. Но а, чтобы такие сумму делать, там нужно торговать минимум, чтобы был один биткоин на а. вот этот торговой паре. Поэтому, а, во-первых, я услышал в вопросе, что сколько денег вы роботу заводите. Во-первых, ребят, никогда никакие роботы вы деньги не должны заводить. Деньги должны лежать у вас на бирже. И робот имеет к ним доступ через специальный API-ключ, который на бирже у вас есть. И вы просто подключаете бота через этот ключ к своей бирже. И тем самым он не может вывести деньги оттуда, он может им только управлять, торговать. Поэтому денег вы на бот не кладете, а деньги у вас лежат на счету биржи. И вы настраиваете какую-то торговую пару, и вот он уже с ней работает по стратегии, которую вы там ему задали. Да, то есть это очень важный момент. Если вам кто-то говорит, что надо денег именно куда-то кому-то перевести, вот это вранье. Ваши деньги лежат, вот как вы храните их, я не знаю, на своих кошельках, то же самое, только они на биржах. И вы боты, когда покупаете, вы просто этому боту даете доступ вот к вашим цифрам. Все. То есть, не, вот, если кто-то вам говорит, дай денег на бота, это вранье. Ваши деньги на ваших счетах всегда лежат. Так, а, а есть ли опасность бота взлома хакерами? То есть, хакеры могут его взломать? Могут. Даже был такой случай недавно. Всем известная нам биржа Binance, которая сейчас является лидером по объему торгов. На ней произошел случай буквально, может, месяца полтора назад. Взломали API-ключи от одного торгового робота, который торговал, на, естественно, на аккаунтах Binance. И что сделали через эти ключи? То есть там уже управляли люди. Они взяли все свои средства, продали, ну, какие были там, да, подключены к роботу. И ну, все дружно, активно э, начали покупать монету Verge, анонимную монету Verge. И тогда курс Verge взлетел там чуть ли там не несколько тысяч раз, что ли, по-моему. Представляете? Mm -hmm. Естественно, там ребята на этом продались, они там заранее там Verge слили, кто закупил. А в итоге э, началась информация о том, что биржу Binance взломали. Пошли какие-то негативные слухи, сразу рынок отреагировал мгновенно, биткоин пошел вниз, паника на рынке. И, а, самую крутую биржу по объему торгов первую взломали, и все побоялись, что это повторение истории с MTGOX, когда взломали тогда самую известную биржу, и биток у нас ушел в затяжную коррекцию. А, как выяснилось потом, на бирже Binance стоит очень хорошая защита, которая не позволяет ни в коем случае хакерам выводить деньги а, и какие-то совершать противоправные действия. Что сделали руководство биржи? Они сразу же, как только увидели такой резкий рост одной монеты, они сразу позакрывали вывод. Вообще все выводы были закрыты на бирже. До разбора моментов, что произошло. И когда выяснилось, что это были злоумышленники, хакеры, биржа просто взяла и открутила все эти ордера назад. То есть все вержи вернулись на свои места, и все свои средства получили обратно. И тем самым даже биржа Binance назначила вознаграждение в несколько миллионов долларов за информацию о тех, кто это сделал. То есть сейчас это у нас карается. Ну, как вы понимаете, безопасность всегда где-то находится под угрозой. Но вот, например, биржа Binance, да, там может произойти такое, что вот роботов могут взломать. Поэтому будьте аккуратны. Леш, биржа. опять подобный же вопрос. Какая минимальная сумма, вот, чтобы от какой минимальной суммы отталкиваться, чтобы, скажем так, робот мог работать? Ну, вы понимаете, что робот – это у нас программа, и чтобы более безопасно ей работать, ей нужны ну, нормальные торговые суммы. Ну, хотя бы, я предполагаю, там, ну, несколько тысяч долларов или хотя бы там, тысячи долларов, и от этого он будет меньше рисковать, чтобы получить какую-то прибыль. То есть его задача сделать вам проценты. Если он, он же не будет там, с 50 долларов вам стараться там, раскрутить там, до 100, он может с 50 заработать там, 51 в итоге, ну, 1 доллар прибыли. То есть здесь должно быть какое-то безопасное, у него всегда безопасный э, запас денежных средств определенного актива. Ну, то есть, в принципе, как бы не существует минимальной суммы, вы понятие максимальной. Можно хоть, я не знаю, сколько-то, просто все зависит от того, какую прибыль вы хотите получить. Конечно, конечно, все зависит от того, какую прибыль хотите получить. Можно и 100 долларов там поставить на торговую пару, чтобы робот работал. Можно несколько тысяч. Но вот в примерах, в таких живых, мы с коллегами обсуждали, самый такой вариант, это ну, вот на торговой паре, например, там к биткоину, это был один биткоин. То есть одного биткоина там наторговали где-то ну, порядка там, 10% за месяц. Ну да, то есть здесь получается уже как бы суммы он торгует. Так, ну я смотрю, вопросов больше нет, мне кажется, мы сегодня очень хорошо эту тему разобрали. Леш, спасибо тебе огромное, что пришел сегодня вечером к нам в понедельник. у кого-то день тяжелый, а у нас день интересный. Вот, Я уверен, мы еще с тобой увидимся не один раз, разберем какие-нибудь новые классные темы. Еще раз спасибо от меня, от всех зрителей, от всех, вот кто прямо сейчас в прямом эфире нас смотрел, что поделился своим опытом и очень интересной информацией. Взаимно, взаимно, Сергей, спасибо. Очень приятно быть с вами на прямом эфире, ответить, помочь людям на вопросы. Я надеюсь, мы еще увидимся. И всем хорошей продуктивной недели. Спасибо. Спасибо. большое. Друзья мои, Но ну, я вам что могу сказать, обязательно ставьте лайки под этим видео, потому что ваши лайки двигают нас вверх, вот. об этой информации узнает больше людей. Если кто-то еще не подписан, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать наши новые вып выпуски. Ну и конечно же пишите свои комментарии, как вы считаете боты – это хорошо или плохо, зачем они нужны. Ну в общем все, что вы знаете или не знаете о ботах, пожалуйста, пишите в комментариях. Увидимся с вами через неделю. Понедельник в 19.00 по московскому времени. И также будем разбирать какие-то очень интересные, прямо животрепещущие темы, связанные с криптоэкономикой. Всем хорошего вечера. Пока-пока. До свидания.